Приехал же наш полкан, типа, ебать, ну, который у нас раньше был, ебать. Mm -hmm. Мы спрашиваем, что, ебать, делать, ебать, у нас не оружие, ничего, здесь беттеры катаются, ебать. Он ебашьте всех гражданских, нахуй, кто не пойдет, всех ебашьте, ебать, не, не, не блять, как. -то. как -то а потом кричал, ебать, типа, кто пост покинет, и, бать, будет дезертировать, ебать. Да нахуй. Блять. Мы с патанами Посылайте сидим, нахуй, блядь. Мы, короче, стояли, нас выставили, типа, на посты, понял? Только вот вчера мы чудом, блядь, оттуда съебались. Между нами такая пальба была со всех сторон, ебать. Мы три дня, ебать, вообще без нихуя сидели. Наше командование, которое у нас поняло, они получили провизию, там, сигареты, ебать, питание. Ну, сделали. Руководство наше все съебалось нахуй. Все вкинуло и съебалось. И но, мы не знаем блядь. даже где они. Вот шакалы, ебаные, блядь. Ну постреляйте их, нахуй, да и все. Потому что они, блядь, ну прикинь, ебать, не дали людям, ну, блядь, ни путь к отступлению, блядь, ничего не сказали, даже про визию не принесли, ебать. Вот мрази, блядь, конченые, сука. Я же говорю, мы ну, придем, что застрелите проезжу. его нахуй, блядь, так к чему этого ебаного, блядь, первого просто, блядь. Я говорю, я приеду, я в прокуратуру целый том накатаю, ебать. Дальше, надо по-любому военную прокуратуру связываться.